Видео пакета? Ага, запечатаны, они распечатывали. Оперу полномочный Орлов. Ну, берите, не снимайте меня. О! Я когда понимать. Да это Давай, не пацаны. мое, я же говорю, я курьер. Стой, сука! Стой, сука! Этот мент по-любому меня точно, меня ждал. Мадик меня подставили, короче. то жесткий. Подставили. Выкидывать, нахуй, смывать надо в туалет. Гонишь, что ли, блядь? Никакого отношения не змею. я за него. Мне, мне скажи, где ты я, приеду, конверт, тебе отдам. я оставлю в блюдном месте, я тебе адрес позже. Ты уже в ТЦ? Да? Короче, ты иди на выход, они все не знают. Uh -huh. Я пойду в туалет, отсижусь. Друзья, всем привет! С вами я, Сейтек. Я все так же работаю курьером. Сегодня утром вышел на очередную смену. Уже сделал три заказа. Сейчас взял, получается, четвертый заказ. Мне нужно сейчас ехать на первую точку. Я уже э, ввел адрес в навигатор. Сейчас. Так, чтобы поехать до первой точки, мне нужно пешком дойти до метро, получается, до оранжевой. Вот молодец. Да. До... что Карина? А Алло, да? Привет. Ой, Дан, привет. Как дела, что делаешь? Нормально. Я работаю. Вот уже три заказа сделал. Наверное, где-то до 7-8 буду работать. Ты помнишь, да, завтра за комнату платить надо? Да, да, конечно, помню. Там уже почти хватает. Вот сегодня поработаю, вечером уже... Будет вся сумма, закинем, не переживай. Ладно, Давайте там осторожно. Ага, давай, ты тоже осторожно, если звонит. Целую, пока. Пока, целую. Ну вот, ребята, вы оказались свидетелями суровой московской жизни. Платить по 23 тысячи рублей за комнату в квартире трехкомнатной и жить там с четырьмя незнакомыми людьми и постоянно думать об этой оплате, но не все так мрачно. Короче, вот мне нужно до первой точки сейчас ехать, поехали туда. Я доехал до первой точки, и сейчас буду забирать посылку, поехали. О. Курьер. Прости, курьер раздал. Какой курьер? Достоинство, там заказ тридцать восемь yeah. Сейчас. Это что? Да, я для блога своего на YouTube снимаю. Бери. А, не снимай. Выключи. Без пакета ага. пакеты? не распечатывай их. Угу. Когда на вторую точку приедешь, угу. телефон, там позвонишь, тебя встретит. Все, все, все понял. Да. Все, все. Удачи. Как вы видели, я забрал посылку. Заказчик камеру увидел, чуть-чуть разозлился. Ничего страшного, больше просто не будем полить камеру. Забрали посылку, теперь едем на вторую точку. Ребята, я уже приехал на вторую точку, уже несколько раз звонил по номеру, который здесь указан заказе вообще трубку никто не берет. В этом подъезде вообще такой квартиры нету, я не знаю. Я же, наверное, диспетчеру просто позвоню, заказ оставлю. Здравствуйте. Здравствуйте. Документы ваши можно? А в чем дело? Оперуполномочный Орлов, ОВД Обручевского района. Документики можно посмотреть? А почему в таком месте документы проверять? Мы проводим оперативно-розыскные мероприятия. Документики можно по-быстрому? Поверяйте. А это что такое? Что? Да, что такое? Дверь для своего бога просто. Ну беритесь, не снимайте меня. Ну она не снимает, она выключена. Так. Содержимое, рюкзака, что вы видите? Да курьер, заказ здесь ждал. Как бы здесь, там пакеты всякие. То, что заказчики отправляли. Ясно. А в рюкзаке что? Ну, вот я и говорю, там пакеты, заказы. А давайте посмотрим. Снимайте. Там ничего моего нету. Там только заказы я их открыл. Ну, и тем более, нечего переживать. Давай, снимай, показывай. Я не могу их открывать. Снимай, снимай. Так. Конверты. Что здесь? Я не знаю, это... Вот я должен был на этот заказ привести. О! Я когда понимать? Я не знаю, я же сказал, я курьер, это не мое. Давайте пройдемся к машине. Нет, давайте вызывать, я не знаю, официально кого-нибудь Давай пойдем это? не выебывайся. Сейчас засядешь у меня надолго, блядь. Да Давай, это не поцелуй. мое, я же говорю, я курьер Да их обстоятельства Давайте официально наряд вызывайте, я не знаю Нет, да ну не какой такой наряд? Пойди в него блядь Сейчас с тобой ясно Куда вы меня везете? В отделение, блядь сука! Стой, сука! Стой, сука! Ну, увидели это просто... Просто лютая подстава. Этот мент по-любому меня точно, меня ждал. Мне кажется, он с тем мужиком с первой точки работает, по-любому они вот так людей, курьеров подставляют. Я еле как смылся, я не знаю, я в жизни так быстро не бегал. Мне просто вот боязнь попасться, вляпаться в что-то такое плохое. Придало мне каких-то сил. Просто очень быстро бежал, я еле как от него смылся. Я не знаю, что делать. Я сейчас Адику позвоню. Мне нужно где-то отсидеться, подумать. Алло, Адик? Ага. Да. Адик, ты где? Дома. Адик у меня жесткие проблемы. Можно я? При... Час, час, час. Тебе можно дальше приехать? сюда давай я скоро буду, на месте расскажу. Давай. Адик меня подставили, короче, жестко там столько Круч, поехал, заказ взял там, как обычно. Ну-ка, сейчас, камеру поставься. Круч, как обычно. Вышел на работу. На первой точке мне, короче, мужик, там два конверта дал. Звоню, звоню, звоню по тому номеру, который мне дали. Трубку не берут, не берут. Не в форме, а такой в гражданке. И говорю, типа, здравствуйте, можно ваши документы? Я говорю, херали, кто вы такой вообще? Я говорю, в рюкзаке ничего не моего нету. Ты сказал, что курьер? Я сказал, я сразу сказал, я курьер. Меня не волнует, там все равно нужно вскрывать. И, и именно и... вот этот начал конверт открывать, прикинь, который я мне вставали, блядь. Порошок, блядь, вот этот 15 порошков, пакетиков. Блядь. Я просто, да, речи потерял. Я просто, я даже оправдываться не стал. Чё, короче, задержание, поехали в отделение. Я не знаю, как... Ну я так быстро бежал, я в жизни так не бежал, я просто вот, от страха, то что вот, меня посадят, короче, я так быстро бежал. Он тоже за мной побежал, ну он, короче, отстал. Не, я... охуня, ты что, ко мне привез этот став? Став, короче, у него один пакет остался, который он открывал. Второй вот где остался, я, я не знаю, где бы я его по дороге оставил я... Бля, скинул, да бля, нахуй ко мне домой приносишь, блядь по дороге, вот, короче, второй остался, я не знаю, может здесь даже нету, может это муляж, может ими в том это... Разорви точку, разорви, я тебя общаюсь. здесь, я нет, Да, блядь, нету, ебать, смотри, нахуй, чё такое Бля, там нахуй ты такой ко мне домой приносишь, блядь? Пиздец. Бля, что с этим делать, Радик? Выкидывать, нахуй, смывать надо в туалет, гонишь, что ли, блядь? В первой точке барыга, который, который мне вот этот конверт весь дал, он мне уже 300 раз звонит. Ну, уже И что он это. говорит? Я не беру трубку, блядь, это же понятно, то, что подстало, я не беру его. Вот он звонит уже, вот сейчас опять звонит. Я не беру трубку, что делать? Послушай, что он скажет, да? Послушай, что он скажет. Поди, трогай, что он скажет. Алло. Алло, здравствуйте. А вы почему второй заказ еще не доставили? Потому что вы конченые подставить не хотели, да? А что? Ч ⁇ было в конвертах, скажи? Документы были? Какие документы? документы. Меня менты чуть не приняли с твоей наркотой, ч ты гонишь? И менты? Конверты у тебя? У меня один конверт остался, я его сейчас в унитаз солью. Второй у твоего опера. Какого опера? Твоего а опера, с которым взять? вы меня подставить хотели. Нет, никакого отношения к оперу не имею. Слушай, подожди, у тебя второй конверт остался. А Стар... его мне. А, чтоб ты мне опять подставил? Нет, я тебе игру мне отдай и все. Я тебе за неудоб, что пятерку на карту закину. А ч делать? Алло. На русский. Ща, подожди. На русский. Бля, обратно за хату пойти надо. Ничего ебать, бля, не опять не таких способ. Алло? Давай я тебя в людном месте оставлю. Ты мне на карту. Мне скажи, где ты сейчас? Я приеду, просто ты заберу у тебя конверт, деньги тебе отдам. Нет, и так не пойдет. Я оставлю в людном, в людном месте, я тебе адрес позже за... скину, потом ты мне на карту скинешь. Встречаться я с тобой не буду. Споришь, когда? Я тебе сейчас скину адрес. И время тоже. Нахуй ты согласился? Брат, мне деньги нужны, мне завтра уже за оплатить. Я сегодня ничего не заработал с вот этими понтами. И чё, блядь, там тебя сейчас опять поставят, нахуй, идешь. Не поставить. Ты же слышал, я в место месте оставлю и все, просто ему позвоню, скажу, и он мне на карту закинет и все. Ну хуй знает, братан, смотри, со мной, блядь, там. смотри, сам, блядь. Поехали. Поешь сам Поехали, что? Проспект. Change here. Че, где это будет? Позвони ему. Позвони, позвони. оставил на себя. Он, короче, если идти будет, он вот этот, вот здесь будет проходить, потому что это единственный вход. Алло, что ты где? Я ты уже в ТЦ? Да. Я на втором этаже, где KFC, возле мусорки оставлю пакет. Как пакет возьмешь, сразу деньги скидывай. Все, давай. давай. Все, сейчас главное его заснять, потому что он по-любому вот здесь будет проходить. Давай, давай. Да, это они что ли? Блин, этот барыга с ментом Липа. пришел, прикинь. Здесь все съебались, съебались, съебались. Этот барыга, он с ментом пришел, они, блядь, я же говорю, они вместе. Это по-любому получается, они вместе. Откуда от, Все, откуда ты же поставил, блядь, съебались оттуда. Короче, ты иди на выход, они же тебя не знают. Ага. Я пойду в туалете, отсижусь. Давай. Потом выйду, хорошо? Все. Я тебя наберу. Давай, давай, давай. Фу, я, короче, спрятался в туалете. Ну, вы видели кто? С точки сводит, я трубку не беру. Алло. Алло. <говорит> да. Я не нашел. А что ты припёрся с этим ментом? Ты оказывается с ним заговорит. Это же Да пони... откуда ты? Почему вы вместе пришли? В смысле? Где? Окей. Я видел вас вместе, все понятно, то, что вы вместе. Что ты мне тут задвигаешь?